Привет! В этом видео я хочу рассказать о возможностях Netpeak Checker Pro и чем он отличается от других версий. В первую очередь на нем становятся доступными все интеграции с внешними сервисами, которых, кстати, уже больше 20. А если быть точнее, то вы сможете на Pro получать параметры таких сервисов, как DNS, чтобы молниеносно узнать IP-адреса сайтов, Hueyz, чтобы получить возраст домена и его доступность покупки. В бэк -машин. тут можно проверить наличие сайта в индексе веб-архива и даты первой и последней пробивок. А также становится доступна группа оценки трафика сайта. Это наш козырь в рукаве. Вы можете получить оценку общего количества трафика сайта в месяц и доля различных каналов. Это поможет понять, на что делают упор в том или ином проекте. И еще одна группа параметров станет активной на плане PRO. Это контактные данные. Если вам нужно получить имейлы, номера телефонов или ссылки на социальные сети со страниц сайтов, с этим отлично справится Netpeak Checker. А вам это может помочь для аутрича или продаж. Так как параметров стало значительно больше, то и скорость теперь можно увеличить аж до 200 потоков. А если и этого мало, можете попробовать запустить программу в мультиоконном режиме. Кстати, этот режим будет полезен еще и в случае, если вы хотите разделить большую пробивку на несколько проектов. Одна из главных фишек программы – парсинг поисковых систем Google, Яндекс, Bing и Yahoo. Вы можете по вашему кастомному списку запросов собирать топ-результатов и анализировать их снипеты. Этот инструмент тоже становится доступным на тарифе Pro. Чтобы детально с ним познакомиться, посмотрите мое видео, которое сейчас появится в верхнем правом углу. И еще одна профича это экспорт отчетов напрямую на google drive где в пару кликов вы можете давать доступ коллегам или клиентам к вашим выгрузкам мы постоянно улучшаем про тариф и делаем его максимально гибким и многофункциональным чтобы профессионалы могли использовать его для самых сложных задач по линкбилдингу или сравнению и анализу сайтов если в этом видео я описал ваши задачи тогда переходите к нам на сайт и выбирайте тариф про а если хотите сначала ознакомиться с обзором плана light тогда включайте следующее видео